Здравствуйте! С вами Илья Давыдов, компания iBay. В этом видео покажу наш виджет задачи Вам и CRM. Давайте поставим задачу в сделке, выберем день, время, тип задачи, напишем комментарий, например, созвониться, нажмем поставить. Ну что, 10 кликов и задача поставлена. Вам и CRM очень удобный инструмент постановки и контроля задач. Наш виджет делает его еще лучше. Давайте посмотрим. Итак, ставим задачу. На тот же день, время, обратите внимание, у типа задач появились цвета и иконки, пишем созвониться, поставить. Просто как раз два-три. Мы добавили звуковое оповещение о постановке или необходимости выполнить задачу. Цвета иконки настраиваются в разделе задачи. В качестве кейса настройте всего три типа задач по принципу светофор. Красная – важно. Задачи с договоренностью на конкретное время и требующие внимания здесь и сейчас. Желтый цвет – задачи дня. Например, плановые созвоны. И зеленая задачи – контроль. Например, задачи на или от руководителя. И последняя функция виджета посвящена сортировке задач. Давайте посмотрим общую картину по задачам в компании. Как видите, задачи рассортированы по типам. Приоритетное красное, те что на время, желтая задачи дня и ниже зеленые. В отображении задач списком мы вывели в каждый, в каждый текст с названием этапа. И в фильтре сделали поиск по ключевому слову. Очень удобно, например, посмотреть утром все задачи на этапе счет или оплата. Итак, девиз: нет сделок без задач. Для того, чтобы заказать виджет, на нашем сайте в разделе виджеты AmoCRM откройте окно виджет задачи, заполните поля и нажмите кнопку протестировать виджет. Сразу после этого наш менеджер свяжется с вами и проконсультирует по установке и настройке виджета. С вами был Илья Давыдов, пользуйтесь AmoCRM и виджетами от компании iBay.